Всем привет, дорогие друзья, подписчики и зрители. Да, меня зовут Тайна НЛО. Помимо того, что вы видите и слышите, сегодня вам расскажу очень интересные кадры. Наблюдали за несколько необычных объектов. Сейчас происходит необычное, но очень странное явление. По всему миру появляются странные НЛО. Еще странные они когда выгружают какой-то необычный груз. Очевидцы на зоне 51 видели, как в Неваде в скальных таких отверстиях было замечено, несколько НЛО кораблей выгружали какую-то необычную технику. Тогда же военно увидели со спутника что-то происходит не так. Это все было ночью. Самое интересное, что рядом с зоной 51 есть специальная проверочная база, где разрабатывают новые двигатели для самолетов, но, увы, это не был самолет, а был именно для объекта НЛО. Сейчас делается того, что мы с вами видим. Этот видеосюжет, как раз вы видите, был сделан в Канаде. Но удивительно то, что НЛО движется как облако, как будто что-то они ждут. Но это еще не все. В другом месте, также в Канаде, было замечено еще одно очень странное явление. Вы, наверное, видели это все, нет? Тогда посмотрите. Этот видеосюжет напугал множество людей. Но суть в том, что вот такой НЛО также был заснят в Канаде. Но это Российская Федерация, где мы с вами видим необычный объект НЛО. Он летел в сторону севера. После этого никто не нигде не видел. Помимо того, что сами объекты НЛО очень опасны, так еще имеют необычную функцию вызывать э, бури, можно сказать, болезни, которые у людей сразу мгновенно появляются. Этот объект НЛО еще на своем грузе имеет необычную, можно сказать, технологию. Мы видели множество необычных лазерных как шоу, но это были установлены для того, чтобы открыть другой мировой портал. Мы видели, как объекты НЛО телепортируются через другой необычный проход. Это только начало, но в Антарктиде также было замечено вот такие необычные объекты, которые открывали телепорт. Это все делается для того, чтобы собрать сильную и мощную армию. Но мы все знаем, что на Луне есть база объектов НЛО, которая ждет свое указание. Ну а вы видели когда-то рядом с собой объект НЛО? В общем, вот такой необычный кадр был сделан этого года. НЛО, который завис недалеко от одного участка, а именно населенного пункта, был замечен объект НЛО. Ни военных, ни полиции, никого не было. Суть в том, что мы с вами живем в таком мире, что везде происходят страшные явления. НЛО ⁇ это целенаправленная подготовительная армия, которая ждет своих указаний. Почему и на Луне их очень много? Но не забывайте, на Марсе также их много. Раньше все было по-другому. НЛО раз, можно сказать, год появлялось пять раз по всему миру и все. Но сейчас люди только и говорят о пришельцах, да и НЛО. Какова их цель, мы уже понимаем, что им нужна наша планета. Но правда ли, на самом деле они захватят ее и будут здесь обитать? Никто объяснить также не сможет. Но группа из людей НАСА, которые утверждают, что это все-таки фейк и обман зрения, не думайте, если НЛО хотело захватить нашу планету, они уже бы захватили. А если они не хотят захватить, а внедряют своих неназемных чудовищ, а именно пришельцев, их называют. По-разному. Серые пришельцы, рептилоиды и так далее, которые, может, управляют властью. Мы, не, мы же не знаем, кто стоит за ними. И поэтому множество очевидцев сейчас видят совсем другую эпоху НЛО. Агрессивную. Они подлетают, они прилетают, мы даже не знаем, где их базы. Мы вроде идем прогуливаться, они появляются здесь как и этот видеосюжет. Очевидцы, которые увидели этот НЛО, просто ходили по заповеднику и увидели рядом с ними пролетающий необычный объект НЛО. Я понимаю, у множества людей была бы паника, но представьте сами, что происходит. Этот корабль немалого типа, если сравнивать рядом деревья, да и посмотрите его масштаб. Но как объяснить то, что это появилось на Земле? Никто не объяснит, почему они появляются и почему сейчас они выхода, выходят из земли. Их очень много. Они разного расового, можно сказать, пространства. Их очень много. Мы с вами не знаем часть того, что находится под землей. Вулканы, которые просыпаются, их также очень много. Но они спали. А теперь они проснулись. Теперь идет новая эпоха науки и технологий, которые мы сейчас с вами видим. Ни бензин, ни солярка не поможет против таких необычных космических кораблей. У них своя энергия, которая должна и, скорее всего, так и будет, нападать на нашу планету. Или уже они напали, а мы с вами просто ждем, что-то произойдет. Увы, дорогие друзья, но это чистая правда. Субъективное мое мнение. А ваше? Snap till like.